Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно! Сегодня готовим творожные сырники. Нам понадобятся следующие продукты. Творог. Я беру обезжиренный. Куриное яйцо, сахар, мука, ванильный сахар, соль по вкусу и растительное масло. Начнем. В глубокой тарелке соединяем творог, куриное яйцо, Добавляем сахар, ванильный сахар, соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Добавляем муку и еще раз все хорошо перемешаем. В сковороду наливаем масло и хорошо разогреваем. Готовить сырники будем на среднем огне. У меня плита электрическая, готовим на четверочке. Из полученного теста формируем сырники. Чтобы тесто не прилипало к рукам, я смачиваю руки водой. Готовые сырники выкладываем на сковороду и обжариваем их с двух сторон до образования золотистой хрустящей корочки. Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишки масла. Наши сырники готовы. Подаем их со сгущенным молоком, вареньем или со сметаной на ваш вкус. Всем, кому понравился мой рецепт, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Пока!